Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И сегодня я хотела бы поделиться вам темой, с вами темой кисты яичников. Оказалось, что эту тему я как-то вот не осветила в своих программах и передачах. А приходят вопросы, очень часто вопросы по поводу этого заболевания. Почему сейчас вот так много этих кист? Просто понимаете, сейчас очень широко используется в диагностике гинекологических заболеваний методикой УЗИ. И если раньше многие кисты мы просто не замечали, потому что есть такие кисты, которые циклично то возникают, то исчезают это функциональные кисты то сейчас если девушка приходит женщина приходит на прием врач гинеколог или сам смотрит и делает тут же узи или отправляет на диагностику узи и некоторые кисты мы обнаруживаем только по узи но когда девушка или женщина слышит диагноз киста обычно у них сразу паника и вот поэтому я хочу рассказать какие бывают кисты каких стоит опасаться а каких какие просто наблюдаются или необходимо там какое-то лечение. Ну, опять покажу анатомию. Вот это вы видите матку, лагалище, а это уже матка находится в брюшной полости, то есть то, что видит доктор снизу, это Влагалище и шейка матки. Вот это вот он ощупывает руками. Яичник, как вы видите, находится под трубой и находится на периферии, то есть по бокам. Чаще всего где-то мы ощущаем его в паховых областях. И если, например, не смотреть влагалищным датчиком, то яичники можно и не увидеть, если они не изменены. В норме яичник где-то около 3 сантиметров. В диаметре, ну даже не в диаметре, он такой вот типа фасольки, но ну, большой такой фасольки, да. Три на два, на полтора, вот такой вот где-то и вид, такой мозговидный вид. И очень часто это здесь не показано. Мы видим тут, если мы смотрим, например, при лапароскопии, мы видим и желтые пузырьки, и видим фолликулы. Пузырьки такие прозрачные, которые, например, имеют прозрачную жидкость. Это фолликулы, которые не вскрылись или которые еще собираются созреть. Ну вот, какие же бывают кисты? Как я уже сказала, бывают функциональные кисты которые возникают в разных фазах менструального цикла и зависят от гормонального фона женщины. Иногда при нехватке или при избытке каких-то гормонов могут возникать или фолликулярные кисты, или кисты желтого тела. Фолликулярные кисты часто видны в период овуляции или сразу после овуляции. Иногда даже мы наблюдаем разрыв яичника во время овуляции, что иногда проходит просто. Болевым синдромом женщина чувствует боль, и он быстро очень проходит. В принципе, яичники в средине цикла разрываются каждый, почти каждый менструальный цикл, то есть когда происходит овуляция. Но обычно эти разрывы не сопровождаются кровотечениями, не сопровождаются болями. Или если только чуть-чуть подноют внизу живота, живот, и все. Ну и они проходят безболезненно. При более уплотненной оболочке, при каких-то патологических состояниях, например, поликистоз яичников, эти боли могут быть более значительными, и даже разрыв может сопровождаться кровотечением. Это ну, овуляторный синдром или разрыв яичника в момент овуляции. Вот такие вмешательства, если они сопровождаются кровотечением, даже требуют, ну такие вот ситуации, извиняюсь, требуют оперативного вмешательства. Чаще всего его делают лапароскопически, этот участок или коагулирует, или ушивают, Но это просто, так сказать, овуляция. Что же такое кисты фолликулярные? Фолликулярные кисты обычно тоже через в течение одного, двух, трех циклов должны исчезнуть. Кисты желтого тела – это кисты, которые возникают во вторую фазу, когда развивается, то есть фолликул или вскрылся, или не вскрылся, перешел, яичник перешел во вторую фазу, и возникает киста желтого тела. Она немножко имеет другой характер и другой внешний вид. И ставится чаще всего диагноз по узи как я уже сказала вот этих кист бояться не нужно киста желтого тела обычно в следующем менструальном цикле пропадает иногда это возникает из-за недостатка гормона второй фазы или избытка гормонов первой фазы но в этом должен разобраться врач акушер гинеколог на приеме при осмотре более опасны другие кисты или они называются доброкачественные заболевания яичников вот это уже могут быть кистомы или кисты, которые не исчезают в течение цикла и обычно так считают, что необходимо наблюдать их 3-4 цикла менструальных, а потом уже решать, как их удалять. Чаще всего такие кисты нужно удалять. Это могут быть э, кисты моцинозные, но я не думаю, что вам необходимо рассказывать о всех этих кистах. Могу только сказать, они могут быть прозрачным содержимым, тем содержимым, которое доступно удалению лапароскопически. Могут быть тератомы, которые содержат э, в своем составе жир, волосы, ногти э, и так далее. Женщины обычно их очень боятся, но мы чаще всего встречаемся, что такие э, доброкачественные кисты до, кисты доброкачественные. Э, злокачественными они практически не бывают. Но их тоже нужно удалять, потому что они имеют обыкновение расти, и когда они растут, они могут нарушать оставшуюся ткань яичника и э, в результате могут приводить к бесплодию. Ну, э, такие кисты реже приводят к бесплодию, но все же такое возможно. Поэтому с этими кистами лучше не тянуть. Если они маленькие, их можно удалить лапароскопически. Но когда они вырастают большими, тогда уже приходится делать разрез на животе. Про лапароскопию я уже рассказывала, но опять повторю, это когда операцию делаются через три дырочки. Обычно одна дырочка в области пупка около одного сантиметра, через нее проводит э, оптику, то есть трубочку, в которой содержится камера. Э, видимо, вот это изображение э, отображается на экран телевизора, и доктор смотрит на экран, и мелкими инструментами в боковых областях, которые введены через более мелкие дырочки, проводит эти манипуляции. Ну, для того, чтобы излечь, иногда приходится тоже до двух где-то сантиметров расширять одну из, одно из отверстий внизу живота и вытаскивать через это отверстие эти образования. Более опасные... Да, я еще не сказала, что бывают фибромы яичника, бывают текомы яичника, это вот эти вот опухоли. Это чаще всего доброкачественные. Но, к сожалению, бывают и злокачественные опухоли яичников, поэтому мы очень настороженно относимся к любым образованиям на яичниках. И при обследований женщина часто нуждается в онкомаркерах то есть у нас дают кровь на онкомаркеры и если эти маркеры высокие если у нас есть подозрение на узи можно добавить исследование мрт малого таза ну при при, при определенной подготовке, и если все-таки есть какое-то хоть подозрение на злокачественный характер этого образования его нужно обязательно удалять и чаще всего удаление производит лапаротомические то есть разрезая переднюю брюшную стенку чтобы не нарушить целую этого образования, чтобы его как можно бережнее удалить. Опять же, если доброкачественное образование находится очень долго в брюшной полости, оно может переходить в пограничную опухоль, которая легко может также перейти в злокачественную опухоль. Поэтому если мы подозреваем, что это не функциональная киста, а кистома или доброкачественное заболевание яичников, мы предлагаем женщине операцию. И с операцией мы не советуем медлить, потому что дальше может развиться, вот как я уже сказала, или пограничная, или злокачественная опухоль. Я вас не пугаю, я просто вас а, предупреждаю о том, что нужно обращаться к доктору вовремя. И как всегда напоминаю, что осмотр у гинеколога, даже у здоровой женщины, необходимо проводить раз в год. И в течение, э, э, ос, при осмотре необходимо сделать не только осмотр руками, но взять маски на онкоцитологии, а также сделать УЗИ органов малого таза. Желательно делать осмотры сразу после менструации в первую фазу, потому что во вторую фазу уже могут быть какие-то изменения. Конечно же, при болях, при там, проблемах с дефикацией, мочеиспусканием, то есть не может сходить в туалет женщина или сходить в туалет по большому, или больно сидеть, она должна срочно обратиться к врачу. Какие могут давать осложнения любые кисты? Даже кисты, не только кистомные кисты, они могут перекрутиться, и тогда будет сильный болевой синдром и во время перекрута может пострадать и труба и тогда при операции придется удалять полностью трубу и яичник поэтому при болях нужно конечно срочно обращаться к врачу и они могут разорваться и дать большое кровотечение если вы чувствуете резкую боль иногда бывает боль с потерей сознания конечно даже срочно нужно вызвать скорую помощь чтобы такую ситуацию не затягивать до массивного кровотечения брюшной полости но это экстренная ситуация и я думаю никто из вас сидит. При такой ситуации не будет, а вызовет скорую помощь. Но а, при плановых а, проблемах, как я уже сказала, необходимо наблюдение при подозрении на кисты и при необходимости их удаления. Надеюсь, что я данную проблему осветила ну как могла полностью и лишних вопросов у вас не будет. И при необходимости вы просто обратитесь на прием к доктору. Спасибо за внимание. С вами была Анна Савочкина. До новых встреч.